В институте базальной имплантации я сделал свои зубы старые поменял на новые и вот год пользовался успешно никаких проблем у меня не было и вот через год пришел поделиться этими соображениями потому что я уже давал интервью на тему сразу же после этой процедуры. И сейчас делюсь опытом, который прошел за год. Никаких проблем у меня не возникало, только радостные ощущения. И многие годы уже не мог многое позволить себе, ограничивали. А сейчас я в пределах допустимого что угодно ем, что угодно могу грызть. В пределах допустимого, естественно. Я догадываюсь, что это не не свои и не отрастут потом. Ну, в общем, очень удачно. И я э, очень благодарен, естественно, в первую очередь э, Маргариту Михайловну и остальные персоналы я не буду перечислять по именам, э, Во-первых, за прекрасную работу. И, конечно, э, не меньше составляет удовольствие, когда все это прекрасно организовано когда ты не ждешь никогда либо с тобой свяжутся напомнят что вот надо бы в недалеком будущем посетить и показаться или когда сам обращаешься когда бы мне когда бы можно было приехать потому что я не москвич, и Болтаюсь по европейской части, по крайней мере России, непрерывно. Спасибо вам.